Итак, как сделать откос быстро, качественно и хорошо. То есть 5 мм вовнутрь. Как его сделать, чтобы он получился у нас качественно? Итак, мы поставили досточку немножко вовнутрь. Мы сделали такой шаблончик, как бы, 5, 5 мм. Видите, я забил гвоздик. Откусил его. И теперь только закидываю, закидываю, закидываю. И потом, потом беру наш шаблончик и вот смотрите, прислоняю и срезаю. И сбрасываю конечно. Прислоняю и срезаю. И получается хороший добротный откос.